С чего бы начать? Честно говоря, история была долгой и непредсказуемой. В один прекрасный день я познакомился с интересным иностранцем. Мы даже с ним подружились. Но был ли он тем, кем себя выдавал? Или пытался так им казаться? Это были удивительные приключения с нереальными поворотами сюжета. Готовьтесь, вас ждет еще один видик под названием «История о предателях». Я знаю, что вы любите такой контент, поэтому ставьте лайки и погнали смотреть. И не забывайте про самый топовый телеграмм, то есть мой. Сейчас там тоже проходит вкусный розыгрыш. И чтобы Папа Чиз попал в тренды, обязательно пиши коммент. Приятного просмотра. Слушай, что ты так проголодался? Давай закажем в КФС наш любимый кофе и заодно что-то перекусить? Давай. Так, где тут наш самый любимый и вкусный кофе, а также острый боксмастер но ну, а на десерт пожалуй горячий пирожок с вишней. Слушай, а ты знал, что в КФС самый бархатный капучино и самый нежный латы с воздушной молочной пенкой? Да, знал. Его очень удобно брать с собой, потому что стаканы сделаны из утолщенного картона, чтобы не обжигать руки. А еще у него очень доступная цена. Этот кофе стоит всего лишь 49 рублей. Давай, бери с собой кофе, ведь надо бежать, фармить Подожди, надо еще захватить с собой пирожок с вишневой начинкой под хрустящей запеченной корочкой и острый боксмастер с вкусным куриным филе. Но ну, а приобрести кофе и перекус можно как в ресторанах, так и в приложениях от KFC в сервисах доставки. История началась с того, что я заспавнился на самом верху карты, где находился очень интересный островок. Именно там мы хотели построить свою ферму. И прежде чем что-то строить, нам нужно было хорошенько исследовать эту территорию. Так, я возле заправки, где рыбацкая деревня. Рыбацкая деревня снизу, да? Угу. Кажется, я что-то нашел. Интересно? Очень. Тут очень интересно будет. Большой домик? Ну, тут много больших домиков, но, во-первых, смотри, тут есть лаборатория подводная, офигенная, огромная. Во-вторых, тут маяк, а в-третьих, тут на острове, короче, у типов ферма стоит, а мы их будем конкурентами. ха да, я уже топ фармит. И несмотря на то, что здесь жил какой-то большой клан, нас это особо не волновало. Первым делом мы хотели поставить спальники и скрафтить себе хотя бы чирки. Поэтому я отправился фармить бочки и перерабатывать все на маяке. И как обычно, стоило мне залезть на переработчик, возле меня кто-то начал стрелять, а потом и вовсе прилетел коптер с калашистами. Ау, да он. Тут жесткие типы. Why? Why you kill me, my friend? Да уж, они явно были не совсем дружелюбны. Я снова вернулся к этому же месту. А они продолжали все это время тусить на этом сгнивающем домике. Скорее всего, они пытались его зарейдить. Мне кажется, они что то хотят украсть этого дома. И скорее всего, домик подгнивает. И только я хотел добежать до свалки, чтобы переработаться, меня съел медведь. Но это было только к лучшему. Я появился в самом низу карты, и немного побегов, я увидел огромную зареженную территорию, в которой оставались включенные турели, которые можно было разбить и получить оттуда оружие. И здесь я оказался уже не в первый раз, одним днем ранее. Когда я впервые зашел на этот сервер, я попал на какой-то нереальный рейд, где как раз таки выселяли эту огромную территорию. И в этот момент я пытался там что-нибудь украсть. Я не знаю, куда я попал. Эй, эй, пик меня, friend! Я не представляю, как типы тут рейдят, когда я бегаю, у меня 40 фпс здесь. Эту территорию выселяли три китайских альянса. СУСУ-337 и Точка-99. Офигеть тут... Офигеть тут людей нафиг! Я бегал возле этих китайцев, которые рейдили, и они даже не понимали, что я не свой. Но шальная граната от в дома зарешала исход событий. А когда я вернулся, у меня даже практически получилось что-то ёнькнуть, но меня все равно убили. Рейд этот дрился больше часа. Я бегал постоянно пытался что-то украсть, но ничего не выходило. Китайцы поняли, что тут что-то неладное и устроили полнейшую зачистку. И вот, судьба меня снова привела к этой территории. Наши дни. Как я уже говорил, бедолагам задефать эту территорию не получилось. Но тут остались открытые турели, которые мы могли разбить. Да это читы какие-то на турели у них. Пока Серега пытался возле меня заспавниться, я пофармил немного дерева, скрафтил копья и пошел искать свою первую добычу. Аккумулятор сейчас большой заберу и, наверное, турели офнутся. Вот шкаф, я нашел шкаф. Так, я сейчас кое-что попробую сделать. Вырубив электричество, мне удалось избавиться от нескольких турелей, которые мне оставалось всего лишь разбить. Но помимо нас были еще желающие, которые хотели это сделать. Там чел сверху, в Монтираде. Лайкин. Ла О, его убивают. Слышь? Угу. Его турель убивают, у меня спальник тут есть. И это действительно наглядный пример кармы. Он убил бомжа и следом умер от турели. А после я вернулся сюда и встретил снова его. И теперь он уже был бомж, а я был с копьем. Алло, плиз, плиз он умер он тут умер ты сможешь залутать его я не знаю где он я нашел его труп но тут проблема какая под этой крышей стояла турель залутать труп у нас бы не получилось и мы приняли решение вернуться за ним позже вначале нам нужно было добыть оружие болт и 100 патронов обалдеть так а может быть сделать э, луки и турельку ту сломать мы ее можем подобрать, если шкаф разобьем. Прежде чем действовать, нам нужно было откинуть тут небольшую кибитку, чтобы все ресурсы и компоненты мы могли сейвить. Ой, молодец какой. О, два, два камня каменных. О, я ящики щадьоникну отсюда. А построиться мы решили прям впритык к этой территории. Да и в принципе, нам пока что огромный дом был не нужен. Тут для залаза пристроить... Вообще, я могу с болтара стрелять турель, шкаф расстрелять. Но шуметь здесь на клоновом сервере было слишком опасно. Поэтому мы скрафтили мачеты и начали долбить шкаф. А у нее 100, да? Угу. Все? Да. Только турель еще работает. Ага. Ну она сейчас не будет работать больше. А, блин, тут фиаско. И даже с этой непростой ситуацией мы нашли выход. Мы поставили шкаф, и вот, наконец-то у нас появилась билда, которая позволяла снимать все, что здесь только было. Изи. Я выключил турель. Э, все, да? Походу все. Юнь. Я даже гантрап подобрал. Отлично. Во мне 100 металла или больше было. И печка наплавит, хватит. Тут ящик моя. закрытый есть. Сейчас у меня там КД, сейчас я ну, бегу. Я, наверное, буду по чуть домой относить, все. Да. Смотри, ящик ракет сейчас будет. По-любому. Блин, такая надежда была. Там что-то на китайском написано. Да. Нам хватит, в принципе, того, что мы украли, да? Ну там болт еще в турельке или что? Ну их поразбивать можно. Там снизу турели еще аккуратно. Мы пособирали все турели, которые могли снять. Для нашей задумки они нам очень сильно были нужны. А еще все-таки залутали того иностранца. Ты говоришь, не сможешь. Блин, их, их бы тоже потом, ну их попозже можно, да, снять? Так, у меня болт где-то был, вот он. Да уж, даже после того, как китайцы зарейдили эту территорию и забрали все ресурсы, мы смогли поиметь оттуда очень много всего. Как только мы закончили свои грязные делишки, было принято решение вернуться к тому острову, где мы изначально хотели построить ферму. Да уж, путь нас ждал очень долгий. Ну естественно, по пути туда я смог сбить даже какого-то каптериста. Умер. Он умер? Да, на территорию упал Не, вот тогда нам не интересен, там что с болтом был Чуть-чуть не долетел На полпути я даже встретил какого-то фармера, который бежал к заправке Но оказалось, что он там был не один Это кто? Это свышки? вышки? Да у упал. Я упал Там сидел калашист И с ним у нас началась игра в кошки-мышки нет, он там же. Он, наверное, друга ждет своего. А не факт, что он там один. У -у! Я его убил, походу. Сейчас я бегу еще. На заправке? Да. Что он тут делал? Я не знаю, откуда он может прийти. Поэтому, мне кажется, отсюда лучше уходить. Наконец-то Серега добежал до меня, залутался, и мы снова отправились в наш путь. Сейчас топоры сделаем, построимся тут. И вот, наконец-то мы принялись за любимое дело Сереги —— дерева. Вообще, знаешь, что странно? Что мы вообще выжили. С таким лутом, без оружия, точнее, без брони, без ничего, без хилок, побежали на другой конец карты. Здесь будем строиться или где? Нифига себе, тут еще база какая огромная стоит. Офигеть! Да? Ну она выглядит так, будто бы она гниет. Хочешь посмотреть? Ну не сейчас, потом. У них ветряков нет. Мы долго думали, где нам лучше построиться. И в конечном итоге откинули кибитку прям возле маяка. Не успели мы достроить кибиточку, возле нас начали бегать типы. В топ стайте Я пытался за ним проследить, но, к сожалению, его я так и не нашел. Тут бичара. А тем временем Серега нашел бур и разбирался со всеми бомжами, которые к нам приходили. Киянка нужна. Я хочу Обидно. посмотреть, кто еще. Как я и говорил, тот домик на воде они все-таки прорейдили. Но нам это было на руку. Там мы ёнькнули печки. Тебя подсадить может отсюда? Не, я забрал уже все. У них там корова стоит, ты прикинь сколько можно всякой фигни сделать с ними? Uh -huh. Я сейчас голым сбегаю туда, просто разведаю, короче, кто они, чем живут. Может посмотреть ту базу большую, гнилую? Ща туда сбегаю, посмотрим, что у них там есть. Я понял, почему я этого не нашел. Uh -huh. Он развернулся и побежал обратно домой. Ты увидел его что ли? Да. Они рейдить кого-то собираются, у них базука. Но... беда. Одна огромная беда. Какая? У них там слишком много турелей. Подсидеть их не получится. Мы им ничего не сделаем, да, получается? Но пока не появятся скоростные ракеты, как говорится. Сидел я, значит, в кустиках, собирал информацию, как вдруг ко мне подбегает хозяин этой территории. Это Хонан. Это деревня опять? Или что? За что? Вот я и нашел, где живет тот челик, который меня убил на маяке У меня был еще один бинокль И я решил проследить, куда же они полетят и что они будут рейдить Я не уверен, но они, по-моему, хотят рейдить дом Какой? Да, с базукой лети туда Веду преследование, точнее, веду слежку Биноклем? Да, он с фишками один из них Блин, может что-то украсть? Получится. Но там нереально, слышишь, на их территории вообще что-то сделать? У них там слишком много турелей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну, короче, около 15 турелей с болтами у них. О, я вижу эту базу, какая она огромная. И вот спустя пару минут начался рейд. Мне было просто так смотреть за этим больно, потому что я понимал, что мы можем что-нибудь оттуда ёнькнуть. Но для этого нам нужно было придумать план. Привет, можно просто посмотреть? Можете дать Кирочку? Я только стартую, ребят. Можете дать Кирочку. Я Пошел <связать> отсюда. <связать> <связать> <связать> <связать> Дай кирочку, пожалуйста. А зачем так сразу агрессивно? Я вру тебе сейчас дам и все. Иди отсюда. Скажи мне, где ты живешь, я буду смотреть у вас под дверью 24 на 7 Закрой ебаться. Ты че, ты, ты че агрессивный такой? Ты че обзываешься? У меня рядом мама сидит, она она не может слушать вот такое оскорбление, она меня выгонит с компьютера. На, просто, это мой друг, это мой друг, стреляет с питона, сейчас он тебе лисо разобьет. Ты зачем убил его? <laughs> ты зачем убил моего друга? А куда ты полетел? Сильнее во всяком случае. Ты куда полетел? Я Короче говоря, за такие слова они точно должны были ответить. Ведь вы знаете, как же я люблю токсиков в этой игре. А план был максимально прост. Они очень низко летали, поэтому сбить их не составило бы и труда. Ты можешь сдалека где-то сесть и инфу давать по ним. Угу. Взлетает. На крыше один. Ага. Два взлетело. Два. Один минус. Он спрыгнул. Куда? Он живой. Он внутри на территории? Нет, снаружи на территорию. Вторую. один минус он один был одному ты сбрил и второй спрыгнул который я бегу он за лепом да за лепом вижу он он на, на меня на меня убил Убил второго, третьего убил. Уйти сможешь? Не знаю, поднимаю. Я бегу к ним. Забрал калаши. Ухожу. Если мы коптер заберем, мы сможем их спокойно убить. И забрать все на крыше. Он один остался там. Голову дал? Их два, по-моему, на коптером. Нет, он, он поехал забирать своих. Минус коптер у них! Ха-ха-ха! Беги Оу, щит! Иди лутай трупы, слышишь? А че взрывается? Коптер взлетает, коптер взлетает, походу. Я скинул калашики и все пушки, которые наворовал. А тем временем Серега следил за коптером, который находился возле территории. Топливо есть, поехали наверх, быстрее. Как они попали внутрь? Так, наверное, вот сюда, тут окно. И я был просто в шоке с того, какой мы куш сорвали на старте. Этот дом был просто подарком судьбы. А тот с ракетами улетел дом. О, о, смотри! Это еще не все. Тут еще лесы есть. Они не залетят сюда, что ли? Вообще у них корова есть. Они могут это сделать. Хм, что забрать, что забрать? Что забрать? Ну, это жесть, вообще, слышишь? Mm -hmm. Забирай нитки, кирку, кирку забирай, топор забирай хороший. Они не дорейдили. Внизу, не ты, внизу ты залутал два ящика. Да, там пустые. А клановым игрокам с острова такой мув очень сильно не понравился. Но нас это ни капли не волновало. Все, что нас волновало сейчас, это куда поставить наш новенький кофтер. Готовься, сейчас лесо получишь, мне кажется. Ха-ха-ха! Он сейчас следить за нами будет. Я дело вид, что мы далеко улетаем. Угу. А построить коптерную мы решили на соседнем острове, подальше от этих клановых игроков. Тем более нам нужно было засейвить много оружия. Дерево, да, надо? Угу. У меня топорик есть. Давай. Так, я построил кое что Нам где-то надо будет взять металл. Как оказалось, с другого ракурса было видно то, что этот домик не гнил, его просто прорейдили насквозь. Тут дыра в заборе, тут дыра в стене вообще жесткая, огромная. Так тут недавно походу вообще рейдили, да? Ты туда запаркурил? Ты? Да. да. Откуда? А -а -а, ну тут походу полностью лотрум лот скрыт. Тут дерева есть немного, шкаф, кровать есть, кровать нужна. Ох, нифига. Че лута много? Я же говорю, его недавно зарейдили, походу. Тут ящик пушек. Естественно, все пешечки мы отсюда выгребли, потому что нам это тоже было нужно. А потом я поймал двух челиков, которые бежали лутать эту территорию. Они явно сюда бежали зачем-то. Ну это другие, да, типы? Да. Так кодовый замк поставить, чтобы я тоже заходить смог. В этом же домике мы поставили печки, ведь нам нужен был металл, чтобы защитить коптерную. Я оставил Серегу на этом острове, а сам отправился фармить камень, чтобы укрепить защиту нашей первой базы, ведь там лежали калаши. И не успел я добежать до домика, как вдруг Серега говорит, что нас рейдят. Нас, этот, поджигают. Понял, встаю там. Коптерную, скорее всего. Но они не улетят. Не выходи. По дверью стоит. Мами, мами. К меня закрыл. Я знаю. Один минус. Ты жив? Да. Мы не выйдем отсюда теперь. Он меня убил! Пробуй! Хит! Наверное, я сгоди... Нет, я живой. Я убил, наверное. Ты его убил? Так. Да. Еще один. Серега смог победить второго, но там, оказывается, был третий. И тогда у нас ничего не остается, кроме того, как появиться дома, взять калаш и вернуться туда снова. Они рядом живут. С вам сейчас бежит. Где он? Откуда он бежит? Возле дома, он справа бежал, где мельница 220. Подсидеть не получится их в кустах. Я этим и занимаюсь сейчас. Забайтить? Ну да, побегай. Рядом. Убил. У него все. Второй верстак, калаши. Он один? Второй внутри умер. Где где он умер? Тут стенку можно выжечь. Вот, вот, вот, лутай его. У него, наверное, весь основной лут был этого калашиста. У тебя есть ткань? Или камень? Нет, нет нету, ничего нету вообще. И камня нету? Ничего нету. Нам срочно нужно было куда-то сейвить то, что мы с них выбили. А для этого нужен был всего лишь ящик. Закидываю в него лук лишний. Они а тут уже. У нас было достаточно патронов, чтобы добить эту деревянную стенку. Кстати говоря, те, кто нас зарейдил, снова появились там на спальниках. Выше, выше, выше, вышел. Убил двоих. Берем у него топсет, топсет с него стягиваю. а у тебя топсет, да? Да. Надо отсюда все забирать и уходить. Можем на коптере улететь. Да. Вытолкать коптер, да? Да, выталкиваем. Сегодня раз был на нашей стороне. Каким-то чудесным образом нам удается засейвить все то, что они пытались у нас забрать. Не очень-то и хотелось тут жить. Жестко, да? Блин, надо металл двери делать, это дичь полная. У нас ни камня не было металлического. Я сейчас покажу прикол. А, в коптере вот здесь прятать? Пойдем хату строить. Можно в наш домик тут занести, все. Тут просто коптерную построить. Ага. Угу. И Если вы досмотрели до этого момента, то обязательно поставьте лайк. Впереди вас ждет жесткий контент. И вот мы уже практически добежали до дома, как вдруг встречаем топ-сейчика с пулеметом. Ты жив? Да. Слева тип был. Он с пуликом. Ты прыгаешь в антираде? нет Нет, нет, нет. Убил одного. Тут выпрыгнул из этого один тип. В метро был какой-то парень, Серега остался его контрить, а я побежал улучшать наш домик, медлить было уже нельзя. Он вышел, вышел. И Серега, оставшись один на один с противником, героически с ним справляется. Я убил его. Хорош. Там еще один, наверное. Да. Нет, он один. Я лутаю его, бегу. Я подхожу уже. Компонентики. Много? Ну, не прям много. Ты бежишь. Да. Сачелька есть. Компьютер. Что, занесем домой? Я запрыгнул в метро с двушкой Но никого я там больше не обнаружил А тем временем мне очень сильно повезло Мой труп никто не залутал Наконец-то мы улучшили наш домик в камень И поставили металл дверки Ну мы как читеры живем Мы живем в кибитке 2 на 2 2 на 1 И у нас куча оружия Может пойти металла пофармить? Нет? Не надо? О, тут ящик большой есть, еще один Кайф эти типы, которые нас рейдили, ливнули, походу. Они сгорели, что ли? Да, они ливнули. Но, походу, зря переехали отсюда. А мы сейчас можем там же застроиться еще. Они нас не дорейдили, чтоб ты понимал. Вот настолько у них сгорело. Тихо. Не топай. Прыгай. Бичара какая-то. Блин, у нас слишком много оружия. Нам бы коптер засейвить. Он нам очень сильно поможет. Нужно топор да дерево рубануть. Да, Серега опять за свое. А возле нас активизировались какие-то калашисты, которые нас очень сильно заинтересовали. Ай, ай, зачем? Крабик с компонентами, типа. Которого ты убил. Ты думаешь, он узнает, что это тиммейт? Я, конечно, попробовал разочек их законтрить, Один минус. Где второй ходит? Ну, у меня самую малость не получилось. И оказалось, что тут сражались две группировки. Одни жили на острове, который находился за водой, а другие жили впритык к нам. Нам просто нельзя было полить наш домик, иначе нас бы зарейдили. Но убежать отсюда под огнем мы просто не могли. Нам нужно было срочно что-то делать с нашим ближайшим соседом, с ником Крабик. И тогда в моей голове появился план. Я решил выиграть немного времени. Подбежать к нему, притвориться жителям острова и сказать, что мы их зарейдим. Чтобы тот, в свою очередь, начал тратить время на улучшение своего домика. Крабик, выходи, мы тебя рейдить будем. Ну ладно, рейдить. Все. Накидываю сишки. Давай, давай, прям шкаф рейдишь, чувак. Прям шкаф не надо. Так, застраивайся, приятно было играть, конечно, с вас калаши убивать, и коптер угонять там, потом разбивать, конечно. А, это ну ты у же. нас коптер, да, взорвал? Нет, пацаны, это я, я вас убил с берданки, <с а потом... Я его, слышишь? Переноси ресурсы, у тебя их скоро не будет. Мои пацаны уже ракеты крафтят. С вашего позволения, я тут последние калаши поизучаю. А? Ну все, подожди, через 5 минут твоей хаты не будет. А ты э, ник не парил. Пока готовься. Все, он будет дома сидеть, слышь. У нас есть время переехать. Классно придумал. Отлично. капец Мы схватили ресурсики, которые у нас были на тот момент, и побежали отстраивать кибитку немного в другом месте, где на тот момент нам казалось будет безопаснее. Так, двойную дверку надо сюда поставить. А с нашей кибиточки мы перенесли абсолютно все, что у нас было. Мы понимали, что жители острова, скорее всего, нас зарейдят. На новом месте мы практически сразу познакомились с новыми соседями. это беда. Справа-то дом в онлайне. Нам же надо еще коптерную построить. Коптер взлетают там сзади. Знаю. М -м -м. Куда же летит этот тип? По ощущениям, он летит на аутпост. Знаешь, что это означает? Что его встретить можно. Что его можно очень сильно огорчить. У нас в старом домике есть лестница. Тебе нужно в старый домик идти. Сейчас я коптер чекну и... Угу. Наш коптер был на месте. Но и терять такую добычу мы тоже не собирались. Поэтому я показал Сереге, как залезть к нему на крышу. А сам тем временем побежал строить коптерную. И поверьте мне, Серегу я там оставлял не зря. Пока я занимался коптерной, Серега поймал того типа, который прилетел домой. И оказывается, он летал на фарм в зиму. В нем было просто куча серы. А так как он был иностранец, разговаривать с ним пришлось мне. Сейчас я к нему подойду, скажу спасибо за серу. Жестко ты его, конечно. Эй, мэн! Что ты делаешь с жизнью? <laughs> what do you do with your life? ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха base right now. ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха I wanna go down on that. Look, it's like might you find down there? Look, look at your ass. <laughs> let me, let me go <laughs> How many times you farm Jeffy sulfur my you, friend? Bro. How many times you farm sulfur? Tell me. This that, that, I was gone for maybe 30 minutes, deep snow. Oh, it's so nice. You farm 30 minutes uh, for me. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> okay, you got me there, that's pretty funny, you got me there. <laughs> I guess, I mean, what were you doing for 30 minutes? Tell me, what were you doing for 30 minutes? Uh, yeah, I I'm sit stable, on your roof, you know? Are you? No. I bet you got sits of those little black boys door camping me me. So you do have a base? No, I don't. Все это время он хотел узнать, где мы живем. Я ему даже сказал, что я обитаю на этом острове и что он туда попасть не сможет, потому что у меня куча турелей. Но естественно он мне не поверил. На самом деле, в какой-то момент мне стало грустно то, что он фармил очень много времени. И честно говоря, нам эта сера была не нужна. Door camping and roof camping, just like you. Я не знаю, я Блин, если он нормальный, можно как бы объединиться, чтобы зарейдить его. Бро, я думаю, я могу вернуть если хочешь. Бро, я... Окей. Но, э-э, ты не зарейдишь мою базу. И я в группу, если хочешь короче говоря он пообещал мне то что он не будет рейдить мой домик я показал где мы живем собрал всю серу которую серега принес и мы все отдали нашему соседу а взамен попросили немножечко переплавленного металла can you give me metal we don't have a на самом деле я подумал что он меня просто закроет и не выпустит из дома но он оказался добропорядочным он накормил меня металльчиком и выпустил домой так мы обрели наших друзей No problem. We don't need this. We need good neighbors, not sulfur, you know. <laughs> Офигеть, ты! Мало того, что его огорчил, мы ему серу вернули, он же кого-то хотел рейдить эти, и он типа за это нам дал 4000 металла переплавленного. <laughs> Офиген, А гаражки он не сделал, он не смог. Можно попросить, чтобы он снял, чтобы я изучил и вернул ему гаражку. И yeah, гимнай like 10 minutes. Я дождался эти 10 минут, но гаражку крафтить он мне не собирался. Но ничего страшного, подумал я. Мы ее, в принципе, и сами могли изучить. Ну, мы могли забрать всю серу, да? И в теории зарейдить его. Ну, а нафиг он нам нужен? Ну да. Он как бы нам ничего плохого не сделал. А так у нас появился хороший сосед. Эта Ты... сера стоила того, чтобы, знаешь, обрести какого-то... У нас, у нас появился сосед, через которого можно проходить спокойно. А второе, если его будут рейдить или если нас будут рейдить, то в любом случае мы будем друг друга дефать. Ну, если он нас не закрысил. Ну, если он нас не зарейдит. Такое <с тоже может быть. Да. Наконец-то в нашем домике появился первый верстак, на котором мы изучили любимый предмет Сереги. Так, я оружие, наверное, скину и пойду рублю Сейчас я топоры сделаю. Ну а пока Серега фармил дерево, я улучшал наш домик и ставил буферки. Ну и в это же время отстреливался от соседа, который постоянно по нам стрелял. Он ушел, да? Да. И так всегда, казалось бы, место спокойное, но почему-то появляются соседи, которые стреляют с окна. Меня убили. Порошок. Сосед наш. Он с крыши стреляет, да, угу. у нас лестница есть, если что. Минус порошок. Скоро у него не будет берданки. Как только мы закончили строительство, мы пошли забирать берданку, с которой он по нам стрелял. Запрыгнул. Да, у него там ящик. <звук> <звук> Ресики! зашел в дом он хорош но я вход буду контролить Ты жив? да М -м -м. ты его убил Да, берданчика ты чё, маньяк? Короче говоря, за то, что он по нам стрелял, мы пропылесосили у него все ящики и отправились домой. Кстати, после этого на крыше он больше не появлялся. Наконец-то мы с Серегой решили слетать до нашей первой базы, где мы спрятали турели, чтобы перевести их в новый домик. И пока мы туда летали, наш дружелюбный сосед вышел из пати. Он вышел из пати, слышишь, наш сосед? Ты думаешь, стоит садиться здесь? Не, короче, давай домой. кебитку. кибитку. Почему он вышел из пати? Я не знаю. Значит, надо турелики ставить. Да, Серега предложил отличную идею. Нам нужно было оборонять наш дом. Разве три территории есть? Плюс ко всему, наши соседи активизировались и начали стрелять с калаша. А еще, у меня в планах было подойти к ним и узнать, может быть, они просто пересоздали команду. Поэтому а, изначально я... делать выводы о предательстве мы не стали. Но турели все-таки поставили в первую очередь. можно в сейве оставить турели после того как наш дом был хоть как-то защищен я решил все-таки сходить к ним и узнать почему он вышел yeah, what? You live Yeah, he's back in my team. Оказалось, что мы зря насторожились, они просто пересоздали команду. Выйди, подойди к этой территории. Wait, my friend coming. Wait, у меня вообще жесткий флюзот. Сей! It's my friend. <laughs> he's lagging. Look at this, it's Michael Jackson. <laughs> Michael like... Jackson is coming. <laughs> Майкл Джен, это Там видно, как я лагаю, да? Да, ты идешь как Майкл Джексон. Билли Джин. Настров куфшин. Ау-ау! Билли Джин. Ха, я тебя догнать даже не могу Ну-ка, ну-ка, а как я прыгаю? Ты читер, нахуй! А сиди, как я? Нет, вообще стоишь на месте пошли. Прыгни еще раз. Ты читер? Блин, какая картинка, великолепно. Этой же ночью жители острова сбили вертолет, который мы с Серегой попытались енькнуть, потому что он упал в воду. Воду-то в воду, а толку. Он меня убил. Ай, блин. И тогда мы поняли, что нам нужны были скоростные ракеты, чтобы повзрывать у них турели. А нафармить скраб было проще всего в метро. И вот, мы полностью собрались, взяли с собой пулемет, много патронов, хилок. И в какой-то момент замечаем, что команда снова пропадает. Нас просто снова кикнули из команды. Нас кикнули из пати. Наверное, из-за турерик. Подожди. Тебя тоже, да, кикнули? Да. Пахнет говной. Дело. Теперь это точно пахнет говной дело. Есть такое, да. Привкус. Может, лучше... Построиться в другом месте, еще под чуть-чуть подальше. Сейчас в доме турели еще поставим. Они явно что-то замышляли, и это что-то было очень нехорошим, потому что они нас кикали только тогда, когда мы подальше уходили из дома. Я скинул все, что мы накрафтили, потому что дефаться нам было бы просто нечем, если бы мы умерли. И решил посидеть у них под забором, послушать, о чем они говорят. I need, I need Сколько у нас МВК? Его плавить надо. Я не знаю, если что. Надо что-то думать. У нас дерева нету. Может подойти поговорить с ними? Да, подойди. Или сделать вид, что мы не, не заметили. Может еще турели провести? Много не фарми, мало ли, тебя убьют. А, ты по турели? Да, да. Короче говоря, мы готовились к самому худшему сценарию и добавляли буферки, где только могли. Тем более, наши соседи запустили большие печки. Они явно к чему-то готовились. Металл надо плавить. Пока Серега фармил дерево и заправлял печки, я расследовал местность, чтобы построить там ферму. Мне было интересно, сможем ли мы там построиться на этом острове. Они шкафы ставят как-то я даже попытался авторизоваться в шкафчике но меня рассекретил хозяин базы и он явно побежал на вышку не для того чтобы просто на меня посмотреть потом я подбежал снова к моим соседям чтобы узнать причину почему они меня кикнули и они мне начали рассказывать какие-то сказки from your friend а потом он и вовсе начал по мне стрелять, хотя он знал, что это я. Он меня убивает. Он тебя убил? Нет. Беги. Прикинь. Он светит. Он, да, и меня убивает все, колашо. Окей, я понял, хорошие соседи. Получается предателем? Получается, у них скоро не будет калаша. За такое мы явно должны были их проучить. Я сбегал домой, взял калаш с глушителем, дал Сереге лестницы, и мы пошли их карать. Он на крыше вижу. Его убил. На лестнице, лутай иди. Есть что-то наверху? Есть, есть, есть, есть. Беги, беги, беги, беги! Уходи с калашом. О, бегу. Там два калаша, что ли? было? Там Томик был. Томик и калаш. Ну вот, пострелял с крыши. Теперь у нас точно дома не будет. Лэй, что ты делаешь, бро? Ты проешь меня к? Шаттап, я with you, Шаттап, yes, me. Я пол тебя, я я но shoot me from Which one you was? Which one you was? The Saur or the or the uh, the Saur or the or the other kid? There was a kid with a sword behind you, bro. That's who I was shooting at, bro. There was two kids out there. I give you a K back, What? but not f can kick me from your team because I kill you and you kill me. Our team We're not We're not Короче говоря, они были максимально мутные. Конечно же, им не очень сильно понравилось то, что я их убил и забрал у них калаш. Поэтому они пришли к нам и даже решили добавить нас в команду снова. Мы дали Серега им еще один шанс и вернули им калаш. Тебе кинули, патя? Я yeah, с yeah. Counter а все остальное время мы понимали что что-то тут неладное поэтому нам нужно было нафармить как можно больше ресурсов чтобы построить наш топовый бункер <звук> о! о точно о! третий верстак все ты все слутал? Нет, сюда быстрее. Я бегу, я рядом. Беги домой, ну его нафиг. Я метку поставил. Там 3000 тканей и третий верстак. Ты, ты его с этой убил? Нет, какие? Спампа, это не топ-сет был, это бомжар. Он лутал сгнивший дом. Тысяча нефти. Он еще, оно тебе надо. Конечно надо, мужик. У нас вообще ничего нет. Да, сорвать такой куш всегда приятно. Но для меня остается загадкой, откуда он взял эти ресурсы. Потому что облазив ту территорию, я абсолютно ничего не нашел. Потом же, когда все соседи наши вышли, мы собирались строить наш топовый бункер. Для этого мы переработали все компоненты и еще немного выиграли скрапа. Есть! Сколько выиграл? Ну у меня в сумме полторы тысячи. Ну, отлично. Наконец-то мы смогли изучить нашу первую взрывчатку. Разрывной патрон. А для чего он нам был нужен? Мы хотели зарейдить сгнивающий домик, который стоял неподалеку. А пока у нас все плавилось, мы, конечно же, решили отстроить нашу новую базу. Полное строительство этого бункера вы можете увидеть в моем телеграм-канале. Скажем так, у нас было дурное предчувствие по поводу наших соседей. И чтобы спокойно идти спать, нам нужно было засейвить наши ресурсы. Наконец-то мы скрафтили разрывные и пошли рейдить в домик. О! О! О! О! О! Это читерский бункер. Там много всего? Базука! Ну тут есть, да. Главное... Этот. О, компонентов тьма! Кто? Бомж. Порошок. Офигеть, ты напугал меня. Да я сам напугался, когда увидел, что ползет кто-то. Компоненты забираем, давай домой отнесем быстро. Короче говоря, этот домик был просто подарком судьбы, который мы зарейдили всего за 60 разрывных. А домик этой же ночью превратился в металлическую крепость. И уже сейчас мы могли спокойно идти отдыхать. Ну и естественно все основные ресурсы с нашего первого домика мы перенесли. Смотри, пулек можно взять с собой туда. Калаш починить. Ну а чтобы наш дом точно не спалили, мы даже перекрасили наши двери. На следующий день, когда я зашел на сервер, меня встретила такая картина. А нас что зарейдили? Офигеть. Да, захожу. Прикинь, меня наши соседи, походу, убили, кому мы серо отдали. Да? Когда я зашел, мне стало грустно. Нас предали наши соседи. Печально, конечно. О, турели, турели появились у них нафиг. Это наши, что ли, которые мы в ящике оставляли? Походу дело. У тех пацанов дом не изменился у других соседей, которые вчера с нами воевали. Камены, да, где? Слышишь, тут. Они и тут застроили, тут деревянный проем еще. Угу. Тут застроили. Гниет. Почему нам так с соседями не везет? И кикнули, да, с пати? Ну они, наверное, увидели то, что мы ливнули. Друзья третий их. раз. Третий раз, что-то жизнь? Они не застроили тут, походу. А, слышишь? Mm? Мы дом можем вернуть этот. Короче, пойдем на... У нас разрывные, по-моему, есть, да, в мейне? Может, не зря дом строили? Надо да. этот дом вернуть. Но первым делом, мы решили избавиться от чужой двери, которая блокировала нам выход на первом этаже. Сейчас посмотрим, сколько мочет надо будет потратить. И во время долбежки этого проема к нам пришел один из тех, кто нас зарейдил. Why your friend raid my base? Ooh, no, it wasn't us. И как бы он это не отрицал, мы ему уже не доверяли. Я отчетливо видел, кто меня убил. А спал я как раз таки в этом доме. О, тут еще есть немножко дерева. Все, у нас есть вход. Короче, надо дверь эту прорейдить. Разрывными. Хорошо, что основные ресурсы мы перенесли в новый домик. Мы чувствовали, что нас зарейдят, но не знали кто. Я скрафтил немного разрывных, чтобы зарейдить ту дверку. Мы хотели вернуть базу обратно. О, тут уголь остался. Смотри, они, они все забрали. Все забрали, да? О, топорик остался. Тут все открыто. Вот, мы можем шкаф разбить. Дал шкаф обратно. Отлично. Как родной встал. Так я пока сюда кум поставлю, чтобы они не зашли, если что. Я пойду, напишу у них на стенке, что они свиньи. Чтобы они знали, мы, мы потом с ними что-то сделаем, я уверен. Чтобы все на этом сервере знали, я написал у них на стене, что они обманщики. А также нарисовал ракету. Заборчиком огородился, да? Чего-то он боится, значит. Что-то он... Где-то он косичнул. Думаешь? Да. Просто считать наш рейд, как бы, косичком? <свят> Небольшим, да? А на острове все-таки мы, как и планировали, решили построить свою ферму, где собирались выращивать вкусный сочный чай. Сколько нам надо для счастья? Я думаю, 3 на 3 хватит, да? А также немножечко собирались побайтить клановых игроков, которые тут жили, чтобы они нам скрафтили немного ракет. По-любому, шкаф надо ныкать сразу. Можно, знаешь, что сделать? Шкаф вообще какой классный поставить. Да. С перекидчиком. Просто шкаф МВК загрейдить, чтобы они ферму не могли никогда зарейдить. МВК кубик поставить туда, и все, и перекидчик туда, и все. Пускай делают, что хотят, как говорится. А что нам много для счастья надо? Мне кажется, такой фермы хватит. Только вот так надо сделать. Тут по-любому так будет у нас проход интересный. Типа дверь есть? Угу. И не успел я закончить нашу ферму, провести электричество, как вдруг пришел он, хозяин той огромной базы И у него явно были плохие намерения, потому что он подкрадывался, чтобы меня убить Он умер, лутаю его Он пришел с нами поделиться лутом? Хоман Ну нам хана Мы не успели построить, да? его знает, но мне кажется, все плохо очень Теперь он сядет на вышку Так, металл я закинул в шкаф он стреляет, Серега. Нафиг они это делают вообще? Нормально же общались. Что не так вообще, я не понимаю. Но нас их стрельба особо не волновала. Я продолжал заниматься подключением нашей фермы. Хоть и понимал, что они могут прийти с минуты на минуту нас рейдить. Но честно говоря, мы этого и добивались. Все, у нас 100 электричества дает. Откуда он стрелял? У меня бинок или нет, я не могу за ним последить. Хм, ну, судя по пуре, он на вышке. Он махает рукой. Знал бы он, кто тут построился. Я, я думаю, он знает, кто тут построился. А, я же его убил. Да. Вот это фиаско. Это фиаско, да. Но мы турели теперь не проведем. Че, у нас растения довольны? Смотри, 3% счастья у растения. Что? Смотри, Все. какой ген я с первого раза вывел У нас не было красного топового гена Это просто семечко туда упала. И у картошки, смотри, 2G 2G картошка, самый быстрый интернет на планете Пойдем пособираем тыквы Покушаем Сейчас, мне надо скинуть Пойду кукурузки пособираю Ой, не пособирал кукурузу, он меня убил Короче говоря, аборигены с этого острова нас полюбили с первого взгляда. Нам даже не пришлось их особо байтить. Пособираю покушать. Ой-ой-ой. Блин, он снайпер. Он хилится. Можешь собирать тыкву. Он меня не найдет, я в камышаксе. А, Кто это был? Что за негодяй? А, он меня увидел. Больно нафиг. Короче, надо с дома и нести сюда хилки. Он какой-то агрессивный очень. Нам нужно было строить вышку на случай, если они придут рейдить. Потому что без нее мы точно бы не смогли задефать эту ферму. Офигеть, он у меня попадает. Фигушки ему. Ой, ой, ой, ой, ой! Он уже на крышу хотел залазить с лестницы. Кто топ-сете спускается с пуликом? Серега! Тебе? Они сейчас редить хотят? Я убил одного, он спускался с вышки. Серега, быстрее, металл. У них все турели выключены. Сколько металла надо? Тысячи две. И турель одну принеси сюда. И тут началось мое самое любимое занятие. Я начал доставать типов, которые сидели на вышке. Две башки да убил нафиг. <свист> Я келяюсь тогда, идут и лазер. Они, кажется, что-то задумали. Пока не келяйся. Сколько бы мы их не ждали, пока что приходить они к нам не собирались. Зато у нас было время провести электричество и поставить турельку. Это было странным. Они явно к чему-то готовились. Они хотят куда-то на лодке ехать. Но это всего лишь их желание. По факту они не могут уехать со своей территории. Еще минус два. На лету убил его. На! Все, их нет на вышке. Они не могут добежать до своей лодки. У них цель сейчас, смотри, добежать до своей лодки. Но цель это невыполнима. Мишин нот выполнима просто. Они даже на вышке не могут сесть, чтобы меня убить. Как Человек-паук, да? Я ваш дружелюбный сосед. <свят> да. О, опять бомжом выбегает. Давай. <пас> на. Еще есть кто? Я хочу тоже быть нормальным растером на вышке посидеть. А не вот это вот все. Офигеть, он фликает жестко. Они куда-то на лодке уехали. Я один остался, да? Угу. Стоял я, значит, на этой вышке, никого не трогал. И в какой-то момент настала слишком подозрительная тишина. А после начался рейд. Кто это? А это? это в стороне нашего дома, по-моему. Это нас рейдят, слышишь, походу? Бункер? Да. И нам очень сильно повезло. Рейдили не нас, а нашего предателя. У них две турели. А я вижу его. Знаешь, кто рейдит? Кто? Фоном. Фоном. Это вот зачем они полетели, да? Чтобы вы понимали всю абсурдность ситуации, предатели рейдили челики с острова. А что делали мы, вы можете меня спросить. Ведь нам было бы выгодно, чтобы их зарейдили правильно. Мы пытались отбить эти Он ракеты, расширский. чтобы зарейдить предателей самим. Убил одного. Хорош. Там еще один внутри. Убил хазматчика. Близко, у меня патронов нет, Я его убил. Я упал. Еще одного убил. Я упал. Хозяин зашел. Я попробую к ним залезть, но тут наверно турель. Убил Хазмачика А, ты убил После Я двоих убил Где они? Я сдох, я бегу Я взрываю стенку для нас Отлично У меня куча пушек Я взорвал стенку Беги Это свой! Сюда паузи быстрее. Ты убегай с пушками. Я не могу. Тут надо. Ты убил его? Да. Давай я тебе все скину и убежишь. Базука. А я пошел контрить. Беги, относи и прибегай обратно. Я серу забрал. Пушка. Убил. Сюда, сюда, сюда, Серег. Я серу забрал. Кого убил? Что возле меня? Куча лесов. топлива миллиард. <смех> Бери все и давай сюда. <смех> Тут оружие, куча просто, в ящиках. Все что можешь, То, я тебе... У нас есть? Сюда идут. Ракеты у меня, у меня ракеты металл. Тут МВК много. Он с КПБ, он КПБ. Сейчас пойдет в этот, э, в наш проход может быть. Я сзади, я сейчас там смотрю. КПБ. О, да, КПБ. Да, да, да, он слева. Убил. Я смогу убежать? Пробуй, пробуй, я никого Я убегаю, у меня ракета, у меня топливо, у меня там две строки МВК лежит В трупе, на выходе Я МВК забираю Это бесплатно, right? С другой стороны Снова туда надо идти, быстрее Убил еще одного Давай, давай, давай, дай пройди. Проходи, проходи А, меня убивают Я вижу его. Вижу врага. У меня хилок нет. Справа, справа, справа! Я убил его. наверное. Я убил, убил, убил. Я валяюсь. Хилок нет, блин. У тебя есть шприцы? Нет, у меня бинты. У них третий верстак я наш нашел. Кто-то где КПП обходит тебя. Со стороны КПП. Понял? Я у них на базе в ногу шприцы крафчу. Блин, тут медведь еще как не вовремя. Убил! Нет, не убил, он жив. <плёвый> он <плёвый> он... <плёвый> <плёвый> рассказывает. <плёвый> еще один, еще один, убил. <плёвый> еще Убил! Убил себе Ха-ха, <плёвый> <плёвый> <О. плёвый> <плёвый> ты спас меня! Time. Shut we up! Shut KGB up! Level. You raid my base tonight! Shut up! What? You raid me? No, no you me! You. You. I see your name! Who? Серега, who иди сюда, you? компонент надо забрать. Who Я ракетник uh -huh. Why you raid my base? Just tell me. Exactly. Пойдем домой, пойдем домой, домой, домой, домой, домой. У меня компонентов тьма просто. У меня еще ракета есть, боевая. Ты говоришь у нас клашиков не было? Ой, блин Они походу стулись Думаешь, все, закончился рейд у них? Думаю, закончился Он слышишь, зарейдил нас ночью, а теперь говорит, зачем ты меня рейдишь? Хорошо, что не мы их рейдили вообще Ты и не рейдили тебя Айланд рейдил тебя Кто ты? Нет, это не мое Я Я чуть не обосрался вот он он вот, он, вот он он, вот он он валяется мертвый. У меня инвентарь оружия. Убегай, убегай. Нормально, я в сейве. И болтовки, и пулеметы, и эти. <laughs> Нормально, я сейчас электричество ему вырублю, минус турели у него будет. <laughs> Это вообще прям. Минус турели, все. to you мой френд он говорит, что типа якобы не он на Ты ему веришь? Stuff, Конечно alien. нет. Если you он mean? меня убил, блин, когда я в АффК был, как можно верить? <proposition> ну я о том же. I saw who me. I, island people. я People from the fucking island, Honan and more people. What did it? We counter raid. They we destroyed this. We destroyed this wall because we tried to kill him. We destroyed this wall. This guy uh, raid. Oh. This guy have a raid base. We kill him all. Oh, did y'all get everything back to your space? I think not because uh, this guy saved too much uh, stuff in this f raid base. Oh. Now. It's so weird, bro. I need to destroy stuff in this base. На самом деле у нас с Серегой было двоякое чувство. С одной стороны, нам его было действительно жаль, потому что его зарейдили. А с другой стороны, если бы его зарейдили не жители острова, зарейдили бы его мы, потому что он нас предал. И как бы мы не хотели его простить за его поступок, мы решили этого не делать потому что он должен учиться на своих ошибках. Но все же, мы решили помочь ему избавиться от кибитки, которая стояла напротив его дома. А ведь если бы он нас не предал, исход был бы совсем другим. Мы бы отдали ему все ресурсы, которые у него были. Ты думаешь, стоит прощать предателей? Нет, конечно. Но если он осознал свою вину и раскаялся, я думаю, в принципе, можно. Ну, я не слышал раскаяния, я слышал только обман, то, что он говорит, что это не я вас рейдил, я типа спал там. Мы рейдили только У-8, а у него наши верстаки дома лежали. Лишние, Турелька, знаешь, да. третьи верстаки и вторые. Турельки появились. Не, я думаю, он не стоит прощения. Три раза кикарь у нас, все-таки, может, он не стоит прощения. Отлично, он, вору, он гаражки открыл. Тут ящики. Тут ракеты, ракеты, ракеты, ракеты. <звы> Сишки. Куча компонентов, они забрали, они забрали. Турель офнул. разбивай шкаф. Стой, я сейчас бахну Тут пусто Лутай, лутай, тут компонентов миллиард просто И пойдем отсюда Уходим, уходим, уходим, уходим, уходим Ой, Тут еще ракеты не... были Ракеты и Сишки Найс, nice, Рэйд right. Прикинь, за одну ракету мы сейчас получили 10 ракет Еще и 2 Сишки а наш домик все-таки вычислили жители острова. Кстати говоря, после такого сливного рейда, большинство из них просто ливнуло. Эй, парни. Что случилось? Что? Блядь, а ну покажите мне вашего Брюсли вот этот. В фильме каратиста здесь стрелок. Рашиловский. Это я Брюсли. Что хотел? Да ты не жесткий, ты ты, ты Мягко говоря... Вы нам сделали услугу большую. Вы зарейдили наших предателей. Мы вчера с ними подружились. И они сегодня ночью зарейдили наш дом этот. У нас тут ресов было много. А они да зарейдили мы нас. Хотели, мы не хотели их рейдить. Мы хотели тебя рейдить. Мы хотели тебя вообще рейдить, потому что ты вышку построил, болтовки не давал нам выйти. А почему их пришли рейдить? Так, мы думали, это твой дом. Чуть-чуть там. чуть-чуть офигеть вы выдали конечно вы ж вот эту ферму построили мы думаем ну пойдем короче полутаем там не знаю нефтевышки что нибудь вы ж начали с болта раз меня убил второй третий раз Ярю все в пизду. приблизительно где то ты тут живешь ну как бы ты ж замечен был вчера здесь ну и подумали вот эта хрень ну как то вот так и попали именно куда нужно они вчера нас киданули прикинь с этим пареньком мы довольно дружелюбно поговорили. Конечно, я жопу твою бы надрал. Прям бы в эту точку. А, а, а, обиженная вся типа у меня на тебя. Особенно на тебя. Вот именно. Особенно на тебя. Потому что ты ну, нереально как-то стреляешь. Ладненько, давайте, удачи вам. А еще он сказал, что он хочет нас рейдить. Но у нас планы были очень схожие. Но для начала мы хотели дорейдить предателей полностью. Ведь у них остался еще один домик. Ну, идем дальше Туда О, третий верстак Ух, нифига Это фармилы, что ли, были какие-то? Все, у них даже шкаф открыт Это реально фармеры жест Это жесткие фармеры Застраивайся У нас появился, по-моему, новый дом что то я серого у них не вижу. Я взял. Много серого вот, было? Почти 3000. Ну этого мало для них, не? Остальное же время мы долго и нудно готовились к рейду этих соседей на острове. Накрафтить нам нужно было очень много ракет. Как боевых, так и скоростных. А в период плавки ресурсов мы развлекались как могли. Выглядит как картошка, но это не картошка. Может Да, да он очень похоже. Не, а ну она наступил на нее. она что то не это. Это черная картошка. <с <с <prayers> <с Пойду построю, как на наши эти ягодки. Ох, нифига тут кукуруза выросла. И ткань выросла. Все как надо. Оп. Смотри. Вон туда, смотри. Ооо! У нас все выросло. Наконец-то у нас ферма появилась, елый Сыри, Смотри, картошечка, вот она подрастает. Вкусная, сочная, нежная. Блин, вот это самое вкусное, наверное. А тем временем, пока Серега рассматривал урожай, я проводил разведку на территории врага. И вычислял, сколько же нам нужно скоростных ракет, чтобы взорвать у них турели. Там же мы отстроили небольшую кибитку, поставили ящики и перенесли скоростные ракеты. И тут началось. Вот они удивятся, когда у них ремонт будет дома. Вот, вот эти уже хорошо идут. Надо ближе стрелять. так у них вообще тут нифига нет а у них ящики пустые да uh -huh. у них ящики пустые они зади все nice все ящики пустые абсолютно Тут есть МВК, пакетницы. Ну, это они оставили на содержание. Угу. Да. <связывая> <связывая> <связывая> Мы их настолько задезморалили, что они просто ливнули. И все сзади спавнили. Мы полностью закончили нашу историю с островом и предателями. И больше на этом сервере нас ничего не держало, поэтому все наши домики с огромным количеством ресурсов мы отдали рандомным бомжам. You need components, left side. Look at this. Я вот. Посыкают. Take it, brother. This is all for you. You can save this base and leave here. Thank you. Thank you Спасибо, спасибо, сэр. мой. Ну а все остальное время мы собирали и наслаждались нашим урожаем. Ведь все эти истории произошли только из-за того, что мы захотели построить ферму. И просто посмотри на это, какая там пушка растет. Смотри. Уф. У -у -у. Мы ягодные бароны, смотри, картоха какая. Ты видел хоть раз такую картоху? О, -о, О, наверное, вкуснее. Все, ты готов собрать наш урожай? Да, ради этого мы все и затеяли. Ради картошечки. Давай, собираем. 10 картошек с одного куста. Нифига себе. Слушай, я считаю, что мы... Достойно отыграли в этом вайбе. Жизнь удалась. <служит> Не зря мы... Это да? Фермы делали, чтобы мы личинки поехали. <с burles> <служит> <Gina> вот это я понимаю, просто вот это топ. На такой прекрасной ноте Брюс Ли и Джет Ли закончили эту долгую и интересную историю. И я действительно надеюсь, что она вам понравилась, потому что, чтобы создать такой видос, мы потратили очень много сил. И я рассчитываю на вашу поддержку. Лайк, комментик и подписку. И не забывайте про мой топовый телеграм, в котором постятся очень много интересного контента. И самое главное, будьте друг другу добрее и никогда не предавайте тех, кто вам когда-то помог. Конец.